доброго здравия уважаемые друзья с вами на связи мошкин владимир сегодня я хочу поговорить с вами о народном такси Таксфон и объявить просто о грандиозной ошеломительной акции для всех участников моей структуры но ну, эту акцию можете применять в других структурах и в чем она заключается Дело в том, что я объявляю жару в Taxfon летнюю жару, которая будет продолжаться одну неделю. В ночь с 7 октября с 00 часов по Москве на 16 октября до 00 часов по Москве. 10% скидка на все франшизы таксфон. Пакет мини 10 тысяч рублей. Стандарт 40 тысяч рублей и VIP-пакет 80 тысяч рублей. Для этого вы регистрирует, вернее, не регистрируетесь в таксфон. То есть это для новых партнеров. Эта акция касается только новых партнеров. Вы оплачиваете, выбираете тот пакет, который вы хотите приобрести франшизы. Мини, стандарт или VIP. Сегодня, на сегодняшний момент до 16 числа октября 2017 года продлена сентябрьская промо и пакеты мини-1500. Э, стандарт 44 500, VIP 88 500 За счет того, что мне не жалко своих реферальных бонусов 10% Я вам компенсирую своими реферальными бонусами ну, Вход, э, вернее покупку франшиз в таксфон То есть я вам отдаю на оплату вашего взноса 10% своего реферального бонуса и поэтому э, пакет VIP на 8500 дешевле, пакет стандарт на 4500 дешевле и пакет мини на 1500 дешевле. Как это сделать? Вы переводите на мои реквизиты. Номер карты Сбербанка, лицевой счет Сбербанка, БИК Сбербанка. Если вы переводите с другого банка, вам нужен лицевой счет. Если вы переводите со Сбербанка, вам достаточно номера карты. Переводите. В назначении платежа пишите «Благотворительная помощь», для того, чтобы банки не блокировали вашу и мою карту за транзакции. После того, как вы перевели деньги, напишите мне письмо на почту богмеря собакажмейл.ком и приложите скриншот операции или фото скан чека. Потом <coughs> следующее, что в письме укажите свои фио, дату рождения, мобильный телефон. Мобильный номер телефона. Соответственно, электронная почта, которую с которой придет письмо, на ту электронную почту и будет сделана регистрация. То есть, я регистрирую вас в свою структуру. Оплачиваю, регистрирую вас в свою структуру через финансы перевести средства. Перевожу вам на ваш логин, который мы зарегистрируем, будет вам присвоен логин. Перевожу на ваш логин полную сумму. И вы активируете свой аккаунт на ту сумму, которую, которая согласно вот этого прома на сентябрь. То есть 11 544 588 500. Но обращаю ваше внимание, что вы переводите мне на 10% меньше. То есть остальную сумму я погашаю за счет реферального бонуса. Это очень выгодное предложение, которое всего лишь происходит раз в жизни. И продлится оно до 16 октября. Если вы покупаете данные пакеты франшиз в рассрочку, то есть пакет мини нельзя купить в рассрочку, видим здесь прочерк. Пакет стандарт 25500, на это также распространяется рев-бонус 10%, то есть 20 2025500. Отнимаете 10%, получаем 25 500 минус 2550. Соответственно, переводите 22 950 и я вам проплачиваю в рассрочку пакет стандарт. Если вы заходите на VIP в рассрочку 35 500, минус 10 процентов 3550 вы переводите 31 950 рублей и э, я завожу вам 35500 э, ваш личный кабинет э, деньги на счете у меня имеются э, вот на главной странице 279 800 рублей за счет этих средств э, я спокойно вам помогу Активировать ваш личный кабинет Почему я это делаю? Многие зададут вопрос Ну, Потому что я инвестирую в людей Поэтому у меня растет команда <coughs> Структура и бонусы Давайте посмотрим Допустим мы делаем здесь 500 человек на страницу И до 10 глубины И нажимаем показать Видим, что у меня три страницы по 500 записей. То есть полторы тысячи человек структура. То есть очень-очень много людей. Это за полтора месяца работы в Таксфон, Потому что все само развивается. Я провожу различные акции и мероприятия в своей структуре. Вебинары, семинары. Помогаю своим партнерам строить сеть передаю людей своим партнерам и поэтому все динамично ну, растет то есть здесь самое главное не жадничать и давать своим партнерам заработать так вот видим у меня бонусы реферальные 9645 рублей это за 6 дней октября и шаговый бонус 106 тысяч рублей. Видим, да, что реферальный бонус, он имеет очень маленькое значение. Важное значение имеет шаговый бонус, то бишь бинарный. И матчинг бонус, это бонус, который платится с, в зависимости, ну, он, чем больше, чем больше ваши партнеры зарабатывают в таксфон. То есть за, э, руков, это руководительский бонус. Чем больше ваши партнеры зарабатывают, тем больше этот бонус. Но ну, меня интересует вот этот бинарный бонус. <coughs> То есть реферальный вот этот столбик я вам возвращаю и меня интересует бинарный бонус. Давайте зайдем на мою структуру и мы видим бинарный бонус платится 10% с малой ноги. Так как у меня три бизнес места, я получаю с 10 раз бинарный бонус, на, большом, на главном аккаунте бинарный бонус и на третьем аккаунте бинарный бонус То есть я 3 раза получаю, поскольку вы думали, бинарный бонус с меньшей командой 10% Итого я получаю 30% бинарного бонуса со всех трех аккаунтов, с одного и того же оборота ну и, соответственно, 10% реферальные бонусы мне, в принципе, не играют погоды, потому что они составляют десятую часть от бинарного бонуса. Видим цифры. Бинарный бонус 106 тысяч, реферальный 945. Соответственно, я могу, и вернее не то, что могу, а я беру и жертвую в вашу пользу 10% реферального бонуса. Но я выигрываю на бинарном бонусе. А вы выигрываете с тем, что вы попадаете в самую динамичную, в быстро, очень быстро растущую команду в таксфоне. Вам вся спонсорская линия помогает выстраивать структуру, делает переливы. То есть, вот вы встали, да, и переливы происходят. В вашу структуру В данном случае Вот стоит стрелочка да И перелив Идет на ларионова зина 2 Потом стоит стрелочка Идет на андроска И вот зелененьким выделено То есть куда происходит перелив Сюда перелил Я несколько людей да, Упали они к вам в ниже стоящей структуры Включил налево стрелочку Теперь сюда зелененьким горит Сюда люди упали в структуру И так далее То есть Всегда я э, равномерно распределяю потоки людей и, соответственно, ниже стоящие партнеры получают больше и больше бинарных бонусов за счет совместной командной работы. И <coughs> самое главное, не забудьте указать, кто вас пригласил и свои обратные контактные данные. Еще раз повторю, телефон, скайп, ссылки на страницы в социальных сетях, чтобы я смог с вами связаться. И обязательно в письме указывайте данные для регистрации. Фамилия, имя, отчество, дату рождения, мобильный номер телефона. Ну и электронная почта будет та, с которой вы прислали чек. Не упустите такую прекрасную возможность... Сэкономить деньги, попасть в быстро растущую динамичную команду. Благодарю всех за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным. До скорых встреч.